Значит, джаву в реальном времени. И еще это и транслируем. Так, сейчас еще в один чат перепущу. В принципе можно как раз вот что сделать да если кто-то еще кому-то еще будет интересно это прям слушать его и участвовать да какие-то вопросы задавать ну скажет подключим скайп. Mm -hmm. так ладно значит запись идет трансляция идет Сейчас проверю жест... место на жестком диске хватит должно хватить ладно все памяти мало конечно вот, значит, на чем мы остановились? Что есть у нас описание проекта, и вот есть здесь перечисленные те зависимости, от которых мы зависим. Короче, проект будет зависеть. Так. вот это вот все, что сошел, да? Вот эти вот все три штучки. Это, насколько я понимаю, для того, чтобы можно было сделать на сайте авторизацию за счет Facebook, a, LinkedIn и Twitter. A. То есть через их аккаунты заходить. Вот. GPA это прослойка между баз данных. То есть позволяет... Я ничего не знаю, насколько это удобно, но, надеюсь, это удобно. Она позволяет, в общем, общаться с базой данных. Так, что еще здесь есть? А вот тут какой-то веб, это, видимо, то, что нужно для того, чтобы можно было разрабатывать веб-приложение. И вот веб-сокеты, это чтобы, грубо говоря, использовать самые современные технологии. Но об этом, я думаю, позже. Так, еще здесь база данных, Postgres SQL, тоже в качестве зависимости. Так, ну допустим. Вот все вот это вот есть. Дальше идет билд. Да? Это описание того, как именно это все собирать, этот проект. Да? Здесь просто написано, что надо использовать малон плагин. Вроде все. Вот, здесь написано Packaging, да, это результатом этого проекта будет FollectJar, который можно запускать. Название проекта, вот name, да, демо, э, описание есть. Вот, можно написать что-нибудь. Проект для обучения тому, что такое Java? Вот. Вопрос какие есть? Mm, да, я не особо понимаю. Опять же, вот каждую mm. строчку вот я вот. Ну, и, конкретно. Вот групп, э, вот, ID. Вот орг тесту что-то. Зачем? группа иди но ну, я так полагаю я не знаю что это <свист> так это я точно не знаю что это я не знаю что вот эта версия этого проекта ее можно видимо менять Например, так сделать я полагаю это все можно менять не только так, да? то есть здесь какая-то кнопка есть Типа, настройки проекта, может быть? Боже мой, как тут много менюшек. Зачем так много сделали? А что ты ищешь? Что-то типа... Пропертис или settings. Я не предполагаю, что все такие умные в XML сами будут редактировать. Типа зачем делать пользовательский интерфейс, да? Здесь структура проекта. А. Так, ну вот, собственно, имя проекта, да, ну, допустим, я его назову DEMO2 и нажму окай, OK. что-нибудь поменяется? Ничего не поменялось. А что должно было поменяться от этого? Ну, вот это, например, название. Ну, вот еще раз я открыл, нет, ничего. Так, короче, это какое-то отдельное название. Так, модули. Какие-то модули, библиотеки. Ну ладно. Так, а вот это что такие за настройки? Ага! Это настройки самой этой штуки. Если могу сделать большой шрифт. Ах ты! Нет, это было не то. Мне так не нравится. А, вот здесь вот, в редакторе, видимо, где-то тоже должно быть что-то на тему цветов. Ага. Что тебе на ну, тему цветов, в смысле? На тему шрифтов, во. Mm. А, так, а что ничего не редактируется? Я только знаю, что на верхнем вот это вот даркула можно изменить. Я... Там... Там можно и светленько, в принципе, сделать. <coughs> не, у меня все черненькое, темное. Эй. Не понял почему нельзя редактировать -то? так Enter надо его не надо было нажимать то есть шрифт побольше сделать нельзя да да, да ну, ладно осматриваться не очень хорошо так, может тут все-таки нет? Надо как-то это. Что-то я не верю, что все настолько плохо. Зачем они-то вообще эти кнопочки тут добавили? Так, а что будет, если дефолт сделать? Все равно не, не никак, да? Слушай, я не знаю, вот это вот и. Идея. Она только бесплатная или есть и платная? Она только платная. Только платная? У меня есть бесплатная какая-то. У меня установлена. Я надеюсь, не пиратская, то нас за это посадят. Не посадят меня. У меня тут на ноутбуке седьмая винда. <laughs> Нет, это не спасет. Ну, короче, я про то, что вот я сейчас, видишь, использую демку. Где тут? написано что-нибудь? Вот, говорит, что до, до 2 октября, то есть у меня остался месяц. Потом все. Надо платить. Так. Ну, вот допустим, если здесь теперь. О, вот она, эта кнопка. Ну, типа, mm -hmm. можно ли менять размер при control? Короче, вот. Все. Значит, то, что я делал вот здесь, сверху уже не надо. Во! Ой, а не надо прям нормально ну вот короче ч ⁇ это не влезает-то? надо поменьше немножко ну вот так например так ну все короче с этим фаликом вроде разобрались у что такое? Модуль какой-то. А в нем компонент. Что это? Это, видимо, ссылки на библиотеки. Да, да. Которые, например, используется Ну вот, например, веб просил. Вот они его сюда на ставили. Ладно, допустим. Дальше, что у нас тут еще есть? У нас есть. Ага, у нас есть папка. ID. Это, видимо, для этого для вот этого IntelliG-ID-редактора. То есть здесь есть... Ух ты! Вот она эта штука, наверное, если я делаю project... Если меняю здесь на 2... Давай... Не, ничего не поменялось. Странно. Где же эта фигня записывается-то? Ладно, короче, я думаю, что сюда точно... Лист не особо нужно, потому что то, что с точкой, обычно содержит всякую техническую информацию. Вот. Значит, Сколько и... ты работаешь э, в идее? В смысле? Первый день сегодня. Mm. Ah. Несколько. Вот вот все, что ты видишь, это все оно. Я всего лишь вот здесь вот скачал этого. Сгенерировал все проекты и, и открыл и открывал здесь. Вот. Ладно, короче, вот здесь я так полагаю, исходники программы. В папке SRC должны быть. Здесь что-то на тему модуля какого-то, здесь настройки проекта. Ага. Это вот те внешние.. Как раз вот этот тот же самый список, видимо, этих библиотек. Да. <соспитражнолет> от которых мы типа зависим. ну ладно, это хорошо. а чё, на них наверное можно ткнуть. что это такое? о. какое-то окошко. ну а вот, допустим, если я сюда зайду, что будет? ого. ого, сколько тут всего. То есть здесь можно видеть сразу исходный код этого модуля. Забавно. Так, ладно, нам пока все это не надо, это слишком долго все это вникать. Так. Значит. Ну, хоть, хоть синтаксис подсвечивает. Ладно. Значит, здесь разобрались. Значит, тут у нас есть проектик, вот его зависимости. Тут еще что-то есть. Пакеты какие-то. Файлы проекта. Ага, это то же самое, только... Вот только эта штука. Так. Ага, список проблем. Ну, допустим. Давайте что-нибудь сделаем. А что так можно сделать? Наверное, да, ничего. Это, наверное, автоматически генерируется список. А может, нет, ну Нет, не, нельзя сделать. Это что такое. Что за хрень? Почему, если я на нее нажимаю, ничего не происходит? То же самое. Это потяни. Потянуть, не, не хочет. Опа. Опа, то есть вот эта штука сворачивает эту, вот эту штуку. То есть э, это называется «Dow Window», типа. Окно с инструментами, мол. Ну как при строительстве дома у тебя есть ящик с инструментами. Вот это вот ящик <свист> с инструментами. Типа. А, так, какие-то его настройки... Ну, ладно Это, я думаю, тоже пока не важно Так, что тут? -то? Есть Еще какие-то тесты и Scratches Production Это, наверное, результат сборки Так, ладно, возвращение в проект Так, смотрим, что-то исходный код есть какой у нас есть Main какой-то, здесь какая-то Java. О, oh, Demo Application. Какая-то подсказка была странная. Так, что у нас здесь есть? берем значит, так, импорт. Так. Значит, подклю... используем Spring Application. И Spring Boot Application что такое? Так ладно. Э -э почему здесь пустая строчка? Непонятно. Э -э ну в общем что у нас тут есть? У нас тут есть некая некий класс. То есть как ладно. Некий шаблон или прототип объекта. Или, грубо говоря, категория объектов. да, Но он, я так полагаю, тут вот в единственном экземпляре есть. И он, собственно, это и есть наш класс приложения. А вот здесь вот выполняется, собственно, та самая штука, ну, и запускается Spring Application. И это вот та самая функция, с которой программа начинается. Main. Да. Ну вот, еще на. А? Можешь не объяснять. Да. Ну, мало ли там еще к то будет смотреть. Так, короче, здесь есть класс, функция. Внутри выполняется одна функция из вот этого класса Spring Application, который мы подключили сверху. Так, все это находится mm -hmm. в Package Demo. Отлично. Mm -hmm у меня такой вопрос Да. вот в JavaScript там нужно указывать вот эти вот фигурные скобочки именно на той же строке что если на следующий пассаж, то оно работать уже не будет, как это в Java? это просто... кто сказал? Это... я видео посмотрела на YouTube. тебя обманули, смотри вот так, JavaScript... вот, вот так вот делаешь и здесь, и в JavaScript, и все, и все можно и ну, ничего не, не сломается в там Типа после каждой строчки там как-то автоматически типа точка запятой ставится, что там нужно именно вот эту вот фигурную скобку нужно переносить вот как было. Или это они втирают как-то... Про, про вот эту, наверное. Про конь... вот, так, вот так, наверное, без точки с запятой это не сработает. А в JavaScript точка с запятой не обязательно Здесь в Java она обязательно так же как да, все. Если да я за фигурные скобочки, что тут обязательно как бы так ставить вот фигурную скобку вот, на той же строке, где она открывается, или можно вот и так же самое. Деле... А, не обязательно. Я, вот... В Java можно, а вот JavaScript, JavaScript. Вот, вот эти фигурные скобки можно ставить как хочешь. Вот. Это точно. То есть, если мы там делаем какой-нибудь, я не знаю, if true.. Да? Ой. А, ну, видишь, здесь По умолчанию они, Вот такое вот соглашение, что они должны быть На той же строчке Просто Когда код написан в разном, в разном стиле да, У кого-то вот так, у кого-то вот, вот так, да Это не очень удобно, поэтому Стараются, это просто традиция есть То есть запугали, наверное, зря То есть, что как бы, надо писать Именно так, нет, можно писать вот так Если хочется Кому как. Вот, например, когда я в C-Sharpе программировал, я писал в основном, ну, вот, вот так все, да, то есть что-то mm -hmm. можно написать? Что-нибудь написать ну, можно? Ну, да, я поняла. System, что там есть у него? Out какой-то. Out. Какой out. Printed-ln или print? Ну, out это из, из, из, из внутри внаружи. Ну, короче. Вывод текст на экран. Это нет, этот, нет, этот, здесь не только текста, а вообще mm -hmm. out. Короче, изнутри наружу, а in это наоборот, вот. Ну, короче, вывод. Out это вывод. Во. Если по-русски. Ну и что здесь можно делать? Давайте что-нибудь print. Сделаем print. Принт, принт, принт. Давайте. Так, ладно. Вот, допустим, может такую штуку делать. Вот. И, соответственно, вот здесь вот можно то есть у нас если истина говоря, любые... в итоге это выглядит вот так вот вот это условие то есть если истина равна истине то выполняется вот эта штука да? Да, но вот, вот, это, вот это можно не писать иначе выполняется вот это так ну и все, Соответственно, это тоже можно не писать, потому что он никогда не выполнится. Ну и вот это тоже бессмысленно писать, потому что это всегда будет выполняться. Вот. Короче, вот такая вот штука. Ну вот я какую-то строчку сделал. Не знаю, выведется она в консоль или нет. А, так, дальше что у нас есть? Есть какой-то тест. Ага. Ага. То есть, чего... Вот, короче, здесь тоже предлагают такую штуку делать, что, мол... А, я понял, почему вот эта строчка нужна, чтобы атрибуты красиво выглядели. Ладно, оставим. Uh... Так. Ну, в общем, здесь можно писать какие-то тесты. Как это делать, я пока не знаю, и пока даже вникать не хочу. Так, значит, здесь тесты... А здесь мы ну, логично как бы есть исходный код того что мы делаем а здесь мы пишем автоматизированное тестирование для того что мы написали свыше сверху слушай что ты хочешь написать да мне... да мне надо сначала проверить вообще это запустится или что-то будет совсем по-дурацки вот. а, здесь есть кнопочка Run. Что чё будет вообще так ну mm -hmm. допустим ран нажимаем чего так здрасте приехали и что запускать допустим вот попробуем ту штуку которая не похожа на листик вот эта вот штука похожа на листик она в ресурсах каких-то находится ресурс это обычно то чем приложение пользуется вот. Но там же нету функции main, поэтому нам, наверное, вот эту штуку надо. Или можно это настроить? А попробуй просто рано включить ее. О, боже мой, сколько всего. Ладно, мне страшно. Я попробую попроще. Давай поп... О, что-то происходит. Вот он пишет, что make делает, то есть собирает исходный код. Так. Еще консоль какая-то появилась. И что происходит? Отлично. Все сломалось. Вот так сразу. Я понимаю, а что... Я понимаю, что мы, конечно, вряд ли виноваты, но... Это как-то грустно. Так. Может, ну... нужно было отдельный класс создать, если ты хотела строку вывести? Что-то туда прям привлекает. Я не знаю. А, вот. Я, наверное, не то сделал. Я... Вот так надо делать, наверное. Запускать все приложение не а а если под отладкой запустить Все, придется сейчас гуглить. Так, значит, что она сделает? Это что такое? Короче, я делаю обычно вот так вот. Нахожу что-то, что похоже на причину проблемы. Копирую. И попробуем загуглить это все. Так, что-то нашлось. Так. Значит, описание проблемы. что пишут? Говорит про Application Properties. Так. Лады. Чё, тут вообще ничего Нет. Просто вот прям вот так и пусто сразу. Так, хорошо. Spring Define Data Source In. Так, предлагать какую-то XML-ку. И куда ее запихивать? Боже, что мой, сколько всего. Дата, Source XML ему надо. Properties, файл. Нух ты как, она ищем? Ещё... Можно импортировать значение отсюда. Да. Хорошо, допустим, у нас есть Intel IG, у нас есть Spring. И нам надо базу данных. Базу данных поставить. Setup Data Base. Так, это, короче, перечисление возможностей Этого интеллиадзия Так, а что тут есть? Шаблоны, статик, бонус-тесты. Что такое? Таргет. А, это вот то, что он уже прогенерировал. А, source-таргет. Забавно. Демо. Uh, Generated test. А здесь Чем у баз данных-то вдруг понадобилось? Мы же нигде и не пользуемся. Так, ладно. Что здесь еще раз? Попробуем вот это загуглить. Ну, кстати, у них тоже есть здесь предложение, тоже запуск спринга. Рекорд Mapping. Ух ты! Прям вот так вот можно веб-страницу веб выдавать. Так. <coughs> ну и что, давай попробуем. хотя не чё Ой А какой ты результат ожидал, когда пробовала запустить программу? Чтобы она хотя бы ошибок не выдала вот я нашел этот ответ и вроде бы даже не прочитал внимательно, сразу куда-то дальше полез. Может этого действительно достаточно? Что это? Он дал ссылку на исходники. Отлично. О документации. А, а вот, есть пример. Так, ладно, Spring Data Source Postgres. Не хочу думать. Будем гуглить тогда. Так, вот есть какой-то spring-контекст. И что это такое? И где его надо? Так, и что тут можно? Ух ты, здесь можно исходник скачать. Ух ты. Даже пример, как транзакция использовать. Так, ну допустим, мы его скачиваем так короче вот я его сюда скопировал сейчас мы его разхируем Значит, это дело можно закрыть. Да, хочу выйти. Так, вот. Теперь можно.. Так, можно вот что сделать. Еще раз открыть. Бумс. Хорошо иметь два монитора У тебя вопрос, какие-нибудь есть? Пока не понимаю, что... Почему ты сейчас... Я пытался запустить то приложение У меня это не получилось Я начал разбираться в проблеме начал гуглить на эту тему а Что за приложение? Это то, что ты показывал на сайте скачивал? Да. да. Короче, одну. Куда ты ее напишешь? А? Куда ты ее впихнешь? Кого? смену Сейчас у меня компьютер, наверное, умрет. Позакрывать, пока еще память есть. Тоже тормозить ничего. Короче, компьютер мой не выдерживает Все. Ага, вот что-то он начал оживать. Так, короче, странно, он открыл тот же проект, чтобы его до этого открыть. джипа какая-то ну, допустим Хивернейт. и дальше недавно это все дело добавил, что-то я запутался ну-ка, а тут что? Spring Facet он говорит, какой-то надо допустим, а что если добавить этот вот самый самый Spring? Так, во, какая-то предупреждение как раз вот, что у меня не настроенный есть файл конфигурации Почему-то здесь это пишем, да? Дальше что... окей. Что ты сейчас делаешь? Я не знаю, пытаюсь сделать так, чтобы что-то заработало. Вот он говорит, что конфигурация не настроена. Я думаю, может, если я тут что-нибудь потыкаю, может получится как-то настроить. допустим так вот ты сейчас запустить что-нибудь изменить Так, это что такое за порт интересный? Так, ладно, это видимо порт, по которой информация об отладке передается. Короче, должно же быть какое-то решение. Ладно. Вот я этот пример скачал. Может быть здесь какая-то есть подсказка. У нас есть main, да? Есть Java. В ресурсах есть контекст. Так, короче, контекст выглядит вот так вот. Так, у нас есть url, есть провайдер и есть юзерный параллель. О, отлично! Все, что нам надо. Да. Так, теперь вот у нас есть файл с настройками. Так, и вот там вот где-то писалось, как это делать сейчас. В том ответе на stack Overflow как раз было написано, что надо сделать как-то вот так. Там они, видишь, через XML это делают, а мы можем напрямую попробовать. Вот так вот. Так, это у нас, значит, строка... строка ой как ты с этим разобрался и что ты вообще делаешь а, как я с этим разобрался ну идея в чем -то. сначала было вот мне подсказали вот здесь вот такой слов скажем так подсказали вот здесь я вижу что можно сделать вот так файлики application properties mm -hmm. вот вот он этот файлик. А, вот эти строчки, которые предлагается добавить, чтобы не было вот этой ошибки. А, но ну, собственно... Так, это, наверное, можно закомментировать как-нибудь, чтобы она не ругалась. Что такое-то? Короче, не нравится моя хрень. Сюда, куда-нибудь. Uh, так, значит, вот. И я. Я просто. Они а же видишь, как это.. Вот этот ответ он дал. Чем. Но он не написал, что туда вписывать. Здесь вот есть пример для MySQL. А, а мне нужна база данных Postgres. Вот, потом я в Google, опять же, тоже искал именно как настроить для этого, как он там называется у нас фреймворк, для спринга, вот этот вот, Spring. <coughs> как для него настроить этот Postgres? И вот я нашел проектик, который даже скачал, и в котором есть вот этот XML-чик. XML-файл, да? И вот здесь есть настройки для дата-сорса как раз это штуки хочу попробовать такой вариант вот какой предложили для решения вот здесь вот это вот сделать вот так ладно он такого слова не знает ну ч что? ну, а что-то вышло сейчас попробуем что у нас это запустить ух ты видишь он уже использует вот эту вот строку которую я написал это все ошибки красные это ошибки да? мне кажется или больше стало mm. ну а допустим вот так вот попробуем теперь гуглить дальше ну что-то мы поменяли Ты, кстати, получается что-нибудь читать или нет? Что именно? Ну вот то, что тут написано. Mm. Ты имеешь в виду ну, там, где уже вот 15 вот это вот так uh -huh. 15 это количество голосов, а галочка означает, что это принятый ответ. Mm -hmm. Так. дочитывать да, а, я... а я уже да это понятно ладно пока не получилось так что будет если я сделаю новый проект так, вот здесь вот есть Spring. Допустим, нам нужны Spring, я не знаю, NVC. Че еще надо? Да, да, джипа. Дальше. постгресс ну допустим вот так попробуем дальше жава Так, ну вот, допустим, у нас сделан новый проектик уже из самой Intel ID, без всяких скачиваний. Смотрю, здесь уже немножко по-другому все выглядит. Ух ты, фасет-менеджер. Так, и что он может? У нас есть фасет. О, oh. есть Spring Configuration. Короче, ладно. Или все-таки еще раз посмотреть. Ладно, в общем, здесь вот, вот, наверное, вот здесь теперь можно писать эту на настройку. Так, веб у нас появился, веб-инф. Есть индекс JSP. Так, ну какая-то страничка. Есть какие-то настройки вот этого веб-апа, веб-приложения. У него в параметрах вот этот вот application контекст валик так, ну ладно допустим, тут что происходит ничего здесь нет здесь что, ничего О исходниках Spring Web так вот, ничего, ну ладно что будет, если его запустить теперь Короче, похоже, я очень наивный, что можно так просто взять, создать проект и сразу, чтобы там было что-то такое, чтобы можно было запускать. Так, ну, давай попробуем туда файлик запихать. О, new javascript, ой, JavaScript. не javascript, а javascript. Ну, например, а Понятно, он его создал не так. Ну, ладно, допустим, сделаем папку Я что-то вообще ничего не понимаю, как это работает. здесь это исходники описывается что у нас есть папка с исходниками ну ладно короче эта штука мне пока непонятно тоже так ладно вот тут допустим я скачивал в проекте попробуем его открыть тогда может быть он все-таки рабочий так это у нас было в папке java где-то где она так она у меня на рабочем столе сейчас занимаешься что ищешь пытаюсь открыть вот этот проектик э -э тестовый который я скачал с другого места вот. так дожди что ты а я уже закрыл этот репозиторий на гитхабе ну ладно Мне просто интересно, вот если оно хоть запустится, так, отлично, оно такое делать не умеет. Это какой-то тест. Сайт. В этом все нужно разобраться. Ну вот не знаю, вот этот вот файлик похож на.. Здесь есть функция main. Это все, что я понял. Я <рак> тоже. <problème> <с language> а -а вот, попробуем его что ли запустить. Вот я сейчас на него нажимаю, он говорит, нельзя. Так, ну ладно, допустим, debug. Deep configuration. И чего, дальше? Я понимаю, конечно, что крутой программист на Java может в этом во всем разобраться, но неужели нельзя было сделать хоть чуть-чуть попроще, чтобы можно было с нуля разобраться? Так, ну вот, допустим, Spring Boot. Ух ты! Ух ты! Можно определить какой класс главный? Не то. Так мы, main... ну вот, допустим, этот. Эй, эй а почему нельзя выбрать? Это не работает. О! понятно вот это шаблоны по умолчанию чтобы нам что-то добавить нам нужно кнопочку добавить нажать ага ну вот допустим здесь я могу, Не могу. нет класс выбрать нельзя не хочет. так ладно все мне это все надоело а -а -а. попробуем идти к первоисточнику судя по всему весь мой предыдущий опыт он здесь бесполезен Пусть вообще с нуля начинаешь. Так, мне... Я хочу найти, может быть, у них здесь есть какое-нибудь видео. Вот хоть какое-нибудь видео есть? Что это такое? О, у них есть канал на YouTube. Отлично. Я на него почему-то не подписан. Подписался. Вот нам нужна IntelliJ ID. Ага, здесь есть видео. Короче, мне нужно простое веб приложение. Вот есть у них такое что-нибудь, что-нибудь, как тут искать на канале. Вот есть искать на канале веб. а тут что? ух ты запускаем IntelliJ IDEA в первый раз ну ладно я сдаюсь Придется смотреть hi and welcome intellij idea basics today i'll show you how to get intellij idea the very first time я уже установил IDEA Community Edition, и если это первый раз, когда вы запускаете IntelliJ IDEA, то вас будет приветствовать экран приветствия. Вы увидите, что есть несколько вариантов создания проекта. Среди них вы можете создать новый проект с нуля, импортировать его, открыть существующий проект или проверить его из проектов из версии контроля. Для этого демона я создам новый проект. Вы можете видеть слева, что есть несколько шаблонов проектов, и если вы используете IntelliJ IDEA Ultimate Edition. There are several more. On our right here, we'll select a project SDK to start out with. So I'll create a new Java project and I'll select the 1.8 Java SDK and then click next. I'll create my project from a template and we'll click next and I'll call this my first IntelliJ applic. Так, ладно, um где она это? Это вот она вот такая вот есть. Короче, я хотел сразу в приложение, но, видимо, я еще не дорос. Попробуем сделать самое простое консольное приложение без всего лишнего. Скажу, в помощь. Я начинала, как бы очень жаловалась Мне очень понравилось. Вот я вот по учебникам я вот, сначала ничего не понимала, а там вот все подробно на примерах. Так. Ну вот, допустим, Java очень-очень долго загружается. В смысле не Java, это не Вот, Ой, ты еще не видела, как у меня оно загружается. Так, здесь. Вот я не понимаю, если. Короче, непонятно, что происходит. У меня.. Ага, процессор перегружен. Так. А что ты хочешь написать? Короче, вот здесь вот IntelliID подсказывает мне, что можно сделать кое-что лучше Но дело в том, что я тут сейчас ничего не смогу сделать, потому что у меня Процессор не в состоянии Он, грубо говоря, помер О! отвез. Нет, не ответил, он короче это. Это она все еще так долго загружается, видимо. Так, кто у нас процессы использует? Нет, это Skype. Ужас. Ты говорил, что хочешь хотя бы написать простое консольное приложение, да. какое? Да, короче, вот здесь есть закрыть проект. Так, во. О, oh, это вот он помнит те, которые я открывал Ладно, вот они там говорили Можно нажать создать новый проект И забудем мы про этот спринг Потому что я его не очень понимаю Или Ладно, просто ничего не буду натыкивать Ничего не натыкивать Нет, ладно, начнем с Java Просто Java, без всяких спрингов Так так, дальше. О, здесь они сделали, что можно сразу Hello World. Так, ладно. Сделаем командную строку. First up, да, как вот не предлагали. Короче, здесь можно название компании написать, типа... Допустим, так. А, Все, ладно Сначала краш-тест Попробуем это дело запустить Что запустить? Программку Ну тут особо такого ничего и нет Ну так круто Она выполнилась и вернула нолик Слушай, я когда-то когда увлекалась жалой, я писала калькулятор. Хочешь, я тебе скрин скину? Ну, давай. Сейчас. Ну, допустим, вот так вот сделаем. Чем там надо нажимать, чтобы запустилось? Shift 10. Знаешь, чем отличается принт от принтона? Знаю. А, ладно. а, Ага, оно здесь вывело вопросики. Ладно, сделаем хеллоу. Так, вывело привет. Угу. То есть оно вот прям вот сюда и выводит, да? Очень интересно. А если принт сделаем, то она с переносом на строку должна это сделать. Да. Да, во, пустая строка. В конце. Здорово. Ладно, это мы научились сделать. Что дальше? Попробую скрин скинуть своего калькулятора. Он такой примитивный. Господи, как у меня долго напасть. Смотри. Это ты делала? С братом когда-то. С братом когда-то. Угу. Чуть такое. Почему умножение и минус сразу? А, может, ошибочка. Не знаю. А вот здесь вот он подчеркивает, это вообще не скомпилируется. Readline это чтобы он ждал Enter, да? А, нет, он ждет у вас в цикл. Это выполняется до тех пор, пока не написать экзит. А, подожди, что я скинула? <laughs> это то или не то? Это же калькулятор, да? Да. Ну... Похоже. Ну. Так, пару ошибок. А где этот... Почему трои не делается? У тебя... А, ресурсы не высвобождается после того, как ты используешь рейдер я не знаю, я давно это писала, я как-то не не знаю, это будет работать, нет просто как-то скрин сделать, банде ставил не, ну если поправить, то, наверное, будет Я для регулярных выражений люблю использовать эти именованные группы, а то вот с циферками... Ну, можно, конечно, разобраться. То есть, вот первая группа, вторая группа, третья группа. С кубочками они выделяются. Ладно. Мне интересует это именно по спрингу что-нибудь ладно попробуем вот что значит это у нас получилось сделаем теперь следующий проект используем спринг ничего не протыкиваем только спринг дальше пока пока понятно все там мы особо пока и никуда почти не продвинулись можем так сказать Ты хорошо а? это хорошо да я не знаю ну... в смысле что, изучаем что как intel и идея работает так То есть он вот прям сразу. Вот так вот. Сразу. Так. Ну, допустим, дальше. То есть он сделал уже веб-приложение сразу. Здесь есть контекстик. Спринга. Ой. Короче, здесь вот эти вот старые проектики, они остались, да? Так, что с ними сделать такого интересного? Короче, понятно, Spring. Спринг... Вот просто вот так вот он не, не, не готов к, к запуску. Попробуем Spring. На... какой там самый популярный. Oh, боже мой, целый час. А у нас какая-нибудь четырнадцатая. 14. -я. Четырнадцать один, чтобы... Было попроще. О! Я, кажется, нашел. А-а-а! In так! Это зачем так сразу уже много файлов? Exil next 14.1 that should help make developing Spring Boot applications a whole lot easier. First, when you create a new Spring Boot project, there's a new wizard called Spring Initializer for creating Spring Boot Projects via this service hosted at start.spring.io that will allow you to configure a set of technologies that you'd like to use, such as build tools, provided uh, packaging option, whether JAR or WAR, and specify a Java version. And then with all of these things, you can select a set of technologies or core dependencies. So let's say you'd like to create a web project, and maybe it has a REST API. And we'll give it some velocity and time leaf template engine support. And if you're using JPA for data persistence with a database like H2 and MySQL, then Spring Boot will set up a new project pre-configured with those dependencies we've selected and give us a POM file that is already written for us with the Spring Boot dependencies we've selected that conforms to the structure of the spring framework technologies we've requested for our project. In our application properties file, there is now editor support for auto-completion, navigation between Java source code and property assignments, and quick fixes defining custom configuration keys. Finally, when you're ready to run and debug your Spring Boot application, in the run configurations, you'll find a new Spring Boot configuration. Here, you'll be able to specify one or more active profiles and override any parameters inside your Spring Boot configuration. With these features, it should be easier than ever to get up and running with Spring Boot. Thanks for watching and develop with pleasure. ладно, давай пробовать. Короче, здесь вот все это. Сделаем папку. Вот такого. Вот эти сети, сети файлы, чтобы не путались под ногами, я их просто уберу. А еще я их даже заархивирую, чтобы они никак не влияли на программку. Так. Можно удалить. Вот, здесь есть Springциа. Далее Maven 17, Java, Jar, Org Test ну, допустим, вот так назовем будет версия вот такая. можно да, просто дыма вот дальше что они там предлагали использовать web gpa Так нет, у нас просто будет веб без всяких баз данных пока что. Вообще ничего не буду добавлять, просто веб. Дальше. Java. А здесь. Так, вот, теперь оно не, не запускается, потому что, почему оно не запускается, так, ну, допустим, добавляем вот этот вот Spring Boot, как он показывал в видео, и выбираем класс. Нельзя выбрать. Ладно. Закроем проект. Не откроем его еще раз. Так... Так, значит, сейчас. Попробуем еще раз. Спринг влуб. Что-то сделать. Пытаюсь это дело запустить. Как же другие со спрингом работают? Вот он не хочет это делать. Ну, apply. А если теперь... Нифига. Вот там почему-то вот файл есть, но он его не дает выбрать. Кнопки окей нету. Так, ладно, давай искать дальше видео. Это не получилось сделать. Так как у них тут в рекламке показано. О, у них есть список Spring Boot. Опа. Um, mm -hmm. To look at uh, the exciting new features in IntelliJ, uh, how you can be more predictive with Spring Boot. I'm guessing that mm -hmm. um, all of you have, have tried Spring Boot or um, had a look to it. And when you did that, you probably have seen this yeah. website, uh, Startup okay. Spring mm -hmm. Rail. Я сделаю. Я понимаю. А это кто? С, кем я с кем я разговариваю? Не, Не знаю, с кем? С семьей своей? Короче, мой Ты понимаешь, что я сейчас в этот момент занят? Не могу это сделать. Короче, ужас происходит. Что-то вот тебе. Да, паника. Скоро придет мама, а там пос э, грязная посуды Она типа все.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 ну, когда ты включила видео, кажется, у меня звука не было. Только, кажется, картин... а -а -а, Точно. Да, давай... Так. Пока сделаем паузу. Я действительно это. Пойду в посуду, помою, да. Сделаю так, чтобы уже не отвлекали. Ага. Вот. и потом по факту вот там уже созвонимся или нет. Вот, ну, ну, да, напиши, самое главное, грубо говоря, чего мы добились, я тебе просто показал, что бывают ситуации, когда любой программист может заниматься вот какой-то вот такой фигней, и в упор не понимать, что происходит. И если честно, происходит такое очень часто. Нужно наставника искать или кого-то более опытного, чтобы спросить. Это так можно часами. Ну, как бы дело в чем, что надо быть самостоятельным, и в этом плане а, почему вот это тестовое задание дается. Сможет ли человек чисто физически через вот этот вот квест пробраться, да? А, если он сможет, значит, он ну хоть что-то допонимает. Да значит, наставнику придется тратить времени меньше на него, чем если бы он тратил на кого-то другого. Поэтому такая вот штука. Но лучше, конечно, учиться самостоятельно это все делать, но лучше быть самому себе наставником. Вот. Сейчас я вот смотрю, вот есть видео 48 минут, я думаю, а в, этот, в этот момент оно будет моим наставником. Сейчас я его посмотрю. Вот. В принципе, я тебе даже могу его скинуть, чтобы он у тебя тоже «Да, был. А -а вот. Но, собственно, тоже идея, она такая. Что вот есть каналы на Ютубе, на Ютубе можно тоже искать, и это может быть даже эффективнее, чем искать что-то текстом или в книжках, потому что сейчас уже настолько все сложно стало, грубо говоря, настолько каждая деталь имеет значение, как видишь, что, да. что лучше видеть видео, где можно его сюда остановить и по шагам посмотреть, что именно делает этот человек. И, соответственно записывать вот свои видео mm -hmm. так что это было это было полтора часа час 34 так осталось